Приветствую вас на канале. Решил я сделать себе чиллер для лазерного станка. Привет, да. э -э Ввиду того, что у меня есть... кондиционирование идет через скважину по замкнутому, по контуру, вот. я сделал теплообменник чиллер вот такого плана. Это идет на скважину. Насос взял от стиральной машины, обрезал корпус. И сюда его так пристроил. корпуса состоит из две заглушки на 110 трубу э -э муфта и сама 110 труба метровая. Вот. В принципе, осталось э -э сделать только автоматику, датчик температуры. И уже можно проверять. Вот как-то так. Это датчик, проточный датчик воды, вот, давай не запороть станочек. Ну и в общем как-то вот все устройство. Где-то около 7-8 литров жидкости в систему вмещается. Ну и я думаю он себя оправдает. Потом покажу в работе. Ну вот чиллер установлен на станок. Осталось только подвести теплообменный носитель и в принципе выход вот идет сюда станет датчик температуры возможно еще датчик уровня сделаю вот и все вот это стоит помпочка качает на подачу вот так я его пристроил к станку очень удобно и компактно получилось Подписывайтесь на канал до встречи